друзья привет вы на канале самовар и сегодня в своем видео я вам расскажу как создать загрузочную флешку с windows 11 чтобы создать загрузочную флешку windows 11 нам понадобится программа rufus и соответственно образ windows 11 ссылочки на программу и на образ я оставлю в описании итак поехали у меня открыта программа rufus версия 3.17 я вставил флешку 8 гигабайт что нам необходимо сделать нам необходимо нажать кнопочку выбрать и указать где у нас лежит образ, образ у меня лежит в папке загрузки вот он Windows 11 я его выбираю соответственно с метод загрузки Windows 11 Russian X64 параметру образа стандарт Windows 11 install TPM 2.0 Security Boot. Судя по тексту, если записать на эту флешку, то Windows 11 подойдет на компьютер, удовлетворяющий системным требованиям. Вот. Схема раздела GPT, целевая система UEFI. Приступаем к записи. Нажимаем старт. Внимание, все данные на диске H8GB будут уничтожены. Если у вас там какие-нибудь остались файлы, то обязательно их заранее скопируйте. Нажимаем ОК и у нас пошел процесс записи образа на флешку. Итак, дорогие друзья, у нас завершился процесс копирования файлов загрузочной флешки. Все, флешка готова, в принципе, можно ее использовать. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!